приветствую вас уважаемые представители знака зодиака Овин вы буквально недавно закончили отмечать свои дни рождения ну, хотя, почему, хотя почему закончили еще продолжаете некоторые и конечно в ваших судьбах произошло достаточно много интересных перемен продолжает происходить благодаря тому что Венера прошлась по вашему знаку, порадовала вас новыми знакомствами, новыми связями всеми. Вас и поздравляю приятными какими-то любовными приключениями. Ну и давайте смотреть, что будет происходить дальше. В период с 14 апреля по 8 мая Венера будет находиться в вашем соседнем знаке, в Тельце. Телец отвечает у вас за сферу финансов, поэтому э, ваша активность личная, она где-то приблизительно после 19-20 числа начнет идти на спад и больше как-то вы начнете озабочиваться материальными вопросами. Причем в каком плане? Вам захочется больше чувственных удовольствий, захочется потратить деньги на какую-то вкусную, здоровую пищу, на комфортную обстановку. Может быть, кто-то захочет украсить свой дом, свою семью, сделать какое-то очень крупное, важное приобретение для себя, что-то очень качественное, то, на что вы давно откладывали. В общем-то, и строить свое окружение вы тоже будете... Исходя из ну, своих потребностей. Также очень важно обратить период на, на время с 17 апреля по 27. В это время Венера будет идти на постепенное соединение с Ураном. Ура – это планета неожиданности. А Венера – ну, это любовь. Или это какие-то финансовые поступления. И вот соединяясь между собой, они образуют некий аспект, который будет говорить о том, что то, что произойдет у вас в жизни, оно будет спонтанным и, скорее всего, приятным. Приятной неожиданностью. Он Также этот аспект дает любовь с первого взгляда. И его пик придется период с 22 по 24 апреля. В большей степени он ну, я смотрю, на Овнов он уже вряд ли распространится, по крайней мере. Четкого указания, что он коснется вас, нет. Только лишь в том случае, если у кого-то из вас находится Венера, ну, где-то вот в этих градусах там с 4 по даже не с 4 а с 8 по 4 по 18 градус ну, то есть вот если ваша Венера у а большинства кстати овнов как правило планеты разбросаны лично где-то рядышком и вполне вероятно что у кого-то из вас здесь есть Венера или еще какая-то личная планетка и по ней есть шанс что она придется Ну посмотрите Принесет ли вам что-то этот период с 19 апреля Марс, не Марс, а Меркурий перейдет в снавперица. То есть 19 числа все ваши мысли, они в большей степени будут заточены на решение каких-то материальных вопросов и будут связаны сугубо с материальными делами. В общем-то, для, для тех, кто планирует как-то возобновить свою активность в рабочей сфере, то вот как раз для этого и подходит период после 19 числа. Теперь обратите внимание на период с 21 по 28 апреля. Здесь Венера будет образовывать напряженный аспект к Сатурну. Сатурн находится в вашем 11 доме дружбы и общения с большими коллективами. Вы знаете, это период, когда будет тяжело заработать свои деньги, тяжело их вытянуть, тяжело будет сотрудничать в коллективе и могут... Произойти определенные охлаждения с вашими соратниками, с теми людьми, с которыми у вас были всегда ну, хорошие крепкие взаимоотношения. То есть некоторые такие, знаете, трудности взаимопонимания в собственном коллективе могут вполне присутствовать. Ну и в дружеском окружении в том числе. Просто обратите внимание на этот период. Ну и знайте, что если будут какие-то проблемки, то... Ну, Поймите, что это все временно и пройдет. То есть обсуждение серьезных вопросов лучше перенести на другое время. С 23 апреля Марс из вашей зоны коротких поездок-передвижений перейдет в зону семьи. Вот как раз 23 числа. Для многих, наверное, захочется что-то сделать для своего дома, для своей семьи. Проявить какое-то внимание, заботу, ну и что-то с практической стороны внести. В стены свои а помогать будет этому 29 апреля по 4 мая аспект который будет непосредственно связан с нептуном между Венерой и нептуном нептун дает он у вас находится в зоне тайны всего тайного дает очень хорошую интуицию он поможет поможет вам ну, что-то знаете сделать решит какой-то очень важный вопрос. Может быть, этот вопрос будет связан с какой-то творческой реализацией, может быть, что-то будет связано с решением финансовых вопросов, но каким-то непростым путем. Еще этот аспект непосредственно связан с любовными отношениями тайного характера, особенно если еще и вы рассчитываете на какую-то помощь от своих покровителей. В общем-то, время для встреч и для любовных свиданий. Также он благоприятен для творчество в одиночестве с 3 по 8 мая также будет благоприятен аспект сейчас мы на него посмотрим с 3 по 8 мая аспект между венерой и плутоном так плутон у вас находится в последних градусах козерог козерог для вас это дом с карьерой связан то есть наконец-то пойдут денежки непосредственно от вашей прямой сферы деятельности и будет благоприятный период для работы в коллектив и в плане осуществления своих какие-то карьерных амбиций можно в этот период с 3 по 8 мая договариваться о чем-то со своим начальством строить какие-то крупные планы вносить крупные предложения они обязательно вернутся для вас выгодой. С 4 мая Меркурий переместится переместиться в близнецы и поскольку близнецы для вас это зона поездок то снова возобновляться ваши короткие какие-то поездки контакты благоприятное время для договоров различных в общем то вы повысится снова ваша активность личная ну а сейчас посмотрим что вам подскажет второ в плане всех Ваших основных сфер жизни. Посмотрим, как будут воспринимать окружающие представители знака зодиака Овен. Период с 14 апреля по 8 мая. Семерка жезлов. Ну, как людей, которые куда-то спешат. Которым надо срочно куда-то бежать, чего-то добиваться, что-то надо делать. Ну, Овны, никакого вам нет покоя. Хорошо. Как же обстоят финансовые дела? для представителей знака Зодиака Овен. Как будут предстоять финансовые дела? Десятка кубков. Ну, вы довольны, у вас все хорошо. Вы четко знаете, что у вас все стабильно, все под контролем, вы себе спокойно планируете все, что вы себе хотите делать. Ни за что не переживаете. Хорошо, как обстоят взаимоотношения в крепких сложившихся сложившихся в парах для представителей знака зодиака овен король жезлов но ну, смотрите у кого-то фигурирует мужчина лев овен или стрелец но ну, если вы сам овен то я думаю, что, наверное, как-то развитие взаимоотношений будет зависеть от вас. Еще это секс, еще это страсть, еще это какие-то амбиции, это активность повышенная. Ну, я уточняю здесь еще и ту с То есть подарок от человека. Человек как подарок. Ну, очень приятные события, связанные с мужчиной. <как> ну что ж, может быть, и овные мужчины тоже могут быть подарки сами по себе. Хорошо, как будут развиваться любовные взаимоотношения для представителей, знака, зодиака, Овен. Колесо фортуны. Здесь перемены ждут, движение вперед, причем очень активное. Я уточняю, здесь выпала вторая колесница, поездки что ли? Здесь идет перемены, контроль, движение вперед. Здесь идет очень такое быстрое продвижение, быстрое. Но здесь есть указание также на то, что прям победа, победа любой ценой, одни двигательные карты. Но также есть указание на то, что движения двигаются очень активно вперед, но они двигаются с намерением... Знаете, дли, длительного развития. Длительного развития серьезно долго, и здесь не исключено еще и, вы знаете, такое появление в жизни человека, которое воспринимается как духовное родство, как вторая половинка душевная. В общем-то, очень хорошее такое предсказание в плане любви. Хорошо, давайте спросим, кем будет здоровье. Для представителей знака зодиака Овен по здоровью, что ожидает представителей знака зодиака Овен. Десяточка жезлов здесь немножко тяжело. Смотрите, как бы вы на себя много чего не звалили, и потом не были какие-то сложности. Да, есть указание на то, что можете очень много работ, переработаться, и потом придется восстанавливать свое здоровье. Давать анализы, думать, там, как себя подлечить, то есть еще вкладываться в себя. Хорошо, давайте спросим, какой будет карьера для представителей знака Зодиака. Овен? как будут продвигаться дела по карьере. Папа. Ну, это шикарная карта, говорит о том, что вы имеете на работе определенное влияние, вас слышат, вас слушают. Также у вас возможно и присутствие покровителей в вашем окружении. В общем-то, чувствуете себя как дома и абсолютно нет никаких поводов для сомнений и волнений. Ну и давайте основной совет на следующий период с 14 апреля по 8 мая для представителей знака «Зодиака Овен» отшельник кстати он уже раза три мне выпадал вот, на первых шесть знаков и почему-то наверное все таки ну, как-то после зимы люди еще не, не успели сильно проснуться и отшельник он часто говорит о том что ну, пока больше постарайтесь как-то углубиться в собственные Духовные какие-то поиски, подумайте о том, что вам нужно дальше делать, как вы дальше хотите жить, как вы дальше хотите строить свое будущее. И здесь есть указание на то, что очень важно думать о своем внутреннем духовном наполнении и о семье. Здесь есть указание на семью, знаете, такое полное, полное эмоциональное удовлетворение и поиск человека, с которым вы Опора, ну, которая может быть вашей опорой, или может быть вы для кого-то можете быть опорой, и человек, который своим авторитетом может, ну, не так. То есть вам важно найти человека, которого, которого вы возле себя можете видеть, пока показывать гордо, смело, не пряча который может поднять престиж и авторитет вашей семьи и ваших взаимоотношений. Ну что ж, напоминаю вам, что я свои прогнозы готовлю, исходя из очередности, кто больше поставил лайков, комментарии, Надеюсь, что вы будете проявлять свою активность выше. И до встречи. Благодарю вас также за вашу поддержку. И до встречи в следующем периоде.